Мир всем, друзья. На улице у нас мороз. Боишься из дому показать свой нос. Но решила прогуляться немножко все равно. Ну, как бы себя тут некому показывать. А посмотреть есть на что красиво. Все равно на поле снег летит какой-то воздух такой особенно чистый, когда мороз. В общем, это особенно такая погода благодатная. Еще успела до заката выйти. В общем, сейчас тоже дам вам шанс узреть красоту Степного Алтая в мороз. Это так вот с поля дует и постоянно-постоянно метет, метет вот так, метет. Прекрасно на самом деле. Лек скрипит чуть-чуть проваливаться начинается тут мало на снегоходе ездили ой ну цвета вот не знаю как на телефоне на самом деле цвета шикарные такой голубой прям какой-то я не знаю небесный и сама вот эта метель прекрасная это еще после дождя Вот такая, как сказать Волнистость